Дорогие друзья, с вами Влад и сегодня мы продолжаем играть в ТАПС. В прошлой серии мы остановились вот на этом именно моменте. Вот тут лучники есть. Так. Ну, не знаю. Нам доступны только с вилами, да? Ну, окей. А... Что? А что за фигня? Что за фигня? Он вот такой вот так вот зашел я взял, хотел поиграть, бах, и все зависло. Ладно отвисло вроде. Где-то на секунду, где-то 10 у вас. И у меня зависло. Типа экран тут сломался. Давай фермеров. А, он столько я не доступ Вот мне интересно, что это? Что это за сканер? Что это вообще? Кто вообще такие? Надеюсь, его сразу не убьют. А, о, так ничего себе. Так неплохой. Фермер ферме попробую что-то сделать. Сомневаюсь, конечно, что то из этого будет, конечно. Так, давай. А чё я не могу управлять? Я могу. Чё такое? А чё он умеет вообще? А, а, типа, ага, и ничего. чё? Ничего. Чё за фигня? Что-то я не понял ничего, что то интересно, но все равно, блин, они эти лучники убивают блин. Ну окей, давайте вот этих подостаем сначала, ну вот для начала троих. Так, тут. Еще нет, еще один, еще одного. Вс, ну давайте посмотрим. Стопа. Зря я на него не играю, ничего. А, так тоже на Изи вообще. Ага. Если бы еще не стрелять. Все, я, по-моему, один справляюсь только. Все, пошел на. Да, бляха, иди нафиг. На, давай. На чем мечом? Мечом, они вблизи вообще никто. Они вблизи вообще фигня. Да <связать> на, на, да на, на тебе! Ты что стоишь смотришь? На, получи саблей по морде. Я серьезно один? <связать> серьезно всех раздоспели? Бляха. Кто остался? А уже никого нет. Да. А что за фигня? Так, я понял, надо ставить побольше вот этих. Они вообще тащат реально. Эти пацаны вообще тащат против них. Они вообще не могут ничего сделать. Ну, давай одного этого, идиота. Пускай концы валится отсюда. А его даже нельзя поставить, да? Хочу они не могут. Все, поехали. Он... А че они убирают? Ты чё? Давай поставляем других. Ладно, вы сами, вы сами справляетесь, по-моему. Эээ, <тасширил> <-то, что> <тасширил> в смысле, я же живой. Чего вы меня убили? Ну, по-моему, вс это. Это, по-моему, победка, Они а там... Ты что там делаешь, пацаны? Тебе чё, по морде не получал, типа? Пошел нафиг отсюда. Вообще бред какой-то. По морде никогда в плюки не получал. В смысле, он под карту занят, а ты чё? Ты что, офигел? <говорит> все, это победка, по-моему. Да. Это победка. Ну, потому что. А, все, я понял. Понял. Если у нас фермер... фермеры доступны, значит, надо их выбирать. Они просто тащат. Они у них как защита, у них защита. У них, типа, вместо щитов, типа, сена, она стреляет, в принципе, и не пропускает. Ну, там, если очень много стрельнуть, да, тогда уже они умирают. И голову. Если... А тут голова у нее открыта, а все остальное. Надо двигаться, типа, чтобы они попадали не в голову, не в ноги, а именно в туловище. Потому что туловище у них закрыто. Короче. Так а что там у нас следующее? Алло. Бред какой-то. Реально. Ладно, пока она загружается. Сразу хочу... Ну, сразу уже не получилось. Но хочу пожелать всем приятного просмотра. Кто кушает, кто нет. И посоветую поставить лайк. Посоветую поставить лайк. Подписаться на канал. Нажать на колокольчик, чтобы не пропускать. Ну, вообще ничего не пропускать. В курсе всех новостей будет. Катапульта? Сейчас мы... А мы сейчас? А нет, я не, я не вот Так вот, <плёк> вот так. Вот. А у нас вообще денег дофига. Мы можем вообще дофига тут чу. А что катапульты убивает? Яд? Яду вообще по-моему наплевать на катапульту. Но я, я попробую. Пару яда поставить. Так, <плёк> <плёк> а, все. Ну, еще пару таких чуваков и фермеров. Шп, полетел. Давайте за кого? мне будет. А катапульту уже убил. Мы убили катапульту. Ай, а что за фигня? Стоп, куда ты ушел? Я случайно нажал кнопку. Что происходит? О боже, она улетает. А -а -а -а -а -а. Катапультина. А чё катапульту? Катапульту, на. Что <Слышко> я отравил. Я отравил катапульту. <Слышко> катапульту. Я победил? Да, я, по-моему, победил. Нет? Я победил? Нет, по-моему. Я не понимаю. Не, я победил, по-моему. Так, кто у нас тут есть? Маги. Ах, непонятно. Я даже не знаю, как серию называть. Ладно, давайте посмотрим. Не знаю, пару этих... Я не знаю, даже отра... отравильщиков, я не знаю. Серьезно, а как их называть, я не понимаю. Очень много этих душа Потому что они очень... Очень хороши. И одного этого... Я не знаю, как это называть. В принципе и наплевать. Серп, все. Ух ты, ёмой! А у него босс есть? А ну-ка, давайте. Что происходит? Что происходит вообще? Ну ладно. Сейчас я. А где босс? Убью. Давайте я хочу скрин сделать. Все, я вроде бы сделал Не знаю, как там скрин получится. Можно и играть за кого-то? Я убил какого-то, да? То он не убивал. А как заиграть за кого-то? Убей его. То он бессмертный, в смысле? В смысле этот босс бессмертный? Серьезно? <смех> так и я знал, почему? Я... Так он бессмертный. Лен, Или... так как едай? Я по-моему, по по-моему, он бессмертный сейчас. У меня такое чувство, кто там у нас фигарит? Там точно не только бозин. <смех> Это вообще капец! Да босс вообще живой? Он живой? Нет, вы... Нет, вы вроде бы живой. Да что происходит? Босс бессмертный! Бессмертный он, пляха, он падает с ног, но все равно он живой. Серьезно, он бессмертный, пацаны. Да б, -б, -б, -б. ну что делать, я не понимаю, бессмертный. Серьезно, бессмертный. он бессмертный, пацаны, ну что этим делать-то? А? Да что он бессмертный он не умирает он уже не встает да ну нафиг он не может живой быть живой серьезно главное меня не погодите он живой да мой он, он уже нет он живой смотри он ему стать не дает он кустар стоит и он живой да, бля бляха <Свыстрый> <Свыстрый> да почему так жестко это все Смотрите, в третья серия, ну и вторая, по сути, потому что я первую, ну, я, это не читается. Первая серия это было, ну, это не прохождение. Это было песочница, так-то это вторая серия. Вторая серия уже жесть просто. Король вообще живущий, живучий вообще. Король уже... Я в шоке. Я не знаю, как мы будем бороться за... Ух ты. Ух ты! А мы вот на это... Это будет... не, это не превьюшка будет. Мы, наверное, еще пару серий вот это снимем. Ой, это какие серии? Пару битвы снимем и все Так, это кто? Это рыцарь. Рыцарь, окей. Так. Бабаба. Бабаба, ну да-да-да. Так. Да, ух ты, ничего себе. А вот это уже интересно. А, да. И было бы интереснее, если бы у меня еще были деньги были. Так, давай лучников что ли поставим. Я тут впервые-то. О, тут можно и сюда. а А, нет, нельзя. А! О, нет, неплохо было. Ну я не буду так делать. А, ну да, можно. И рыцарей пару. Бах. И бах. Вс было лайка. Ой, не знаю, не знаю. Даже. Я боюсь. Не, я не хочу. Пацаны, я не буду, я. Это, бляха, тут Ай, стоп, да нет, бляха, я опять нажал не то. Я опять нажал на тап. Почему? Зачем я на тап нажимаю? Это же не то. Бляха, почему? Да не, по-моему, мне надо было за рыцаря играть. Там у шанс. А лучники идите вверх. Почему вы стоите здесь? Они не дострели. Что-то я боюсь туда идти реально. Они завалили, я завалили. Это вообще бред какой-то. Они стреляй что за бред почему Ай. ух ты бляха не я валю а, -а, а бежит бежит бежит бляха. так хорошо значит нет это не пойдет значит ну у них смотри копии а у нас копии вообще есть ага у нас есть кат кат кат катапульты у нас есть Здорово, да, здорово. А ну-ка, а если две катапульты и там и там поставить, и одного защитника здесь. Мне интересно, да? Ну ладно. А, так она тоже. Ох, ты ничего себе катапульта. Да все, это бог. А я не хочу. Смотри. Пошел нафиг. Да бляха, у меня катапульта взорвалась. Бляха. А у меня там одна. Стоп. Ну тогда давайте катапульту поставим подальше. А чё она вообще вблизи? Ты чё, дурак? Она вообще тут должна быть. Вот так. И одного же опять лучника. Ну не лучника этого, как идиота. Вот так. Что? что? С чего? В смысле? Ты что, всего себя катаешь, что ли? Что? Какого фига? А в смысле? А почему? Это нормально, да? Ага. Очень. А он забахался. А всё, он. А, в баге, он в баге, он в баге был. Это пульта реально тащит. Так, опять же, опять же катапульта. Я, я, буду катапульту. Да, да, да, катапульта. Он сам говорит за себя. Катапульта будет. Так. Угу, угу. Он, уже, он уже, уже стрелять хочет. Черт. Раз и два. Раз и два. Все. Это капец. А зачем? А зачем я вообще? Я буду защищать, если все плохо. Будет. <свяк> Куда пошел? А ну-ка стоять. <свяк> стоять, бля <Стоп. свяк> победили. Наверное, победили, потому что реально. Плутем. Стоп, так мы же.. красные. А, катапульты. Ладно, вот это, наверное, последнее будет. Реально. Ага. Так это почти катапульта, но нет. Давай по катапульту поставим. Ага, все И правда, и будет. Короче, поехали. <мys> <мys> Ничего себе рыцарь! А, нет, не рыцарь. А, так... <мys> Что? <мys> Чего? А вообще что это такое? Чего? Что? Оп, оп. Эм, что? Ладно, ладно, а что? А что почему? А что это за фигня? Чего она так убивает? А ну-ка, я не понял. А что за фигня? На. А ну-ка, назад поедем. Да бляха они. А ну-ка. А и вообще наплевать, да? Ух ты ничего себе, так это жестко будет. Ха -ха, так мы это не пройдем никогда в жизни. Так они сносят полностью всех. Это не катапульта, ничего не. А как, а как с ними бороться? Я не понимаю. Викинга поставим. Два викинга, они уже все, они уже все. Ну, викинг точно их. А если, ну я давай хотя бы посмотрим. Да она сносит всех, все она сносит. Это невозможно. Что это за фигня? ну в смысле? А если мы далеко поставим, ей наплевать, да? Давай расстояние, она же на расстоянии. Вот так вот, вот так вот, чтобы не сносила сразу за две секунды. Поедем так. О, ну хотя бы как-то так. На. Поехали. А, типа им вообще наплевать. Понятно, понятно. Тогда это будет сложно. Это Невозможно. Она же всех сносит. Давайте поставим банду рыцарей. Тут их будет миллиард, смотрите. Но я не знаю, вы пишите в комментах, что мне делать. Я не понимаю, чего пока. Пока я в шоке. Пока я в шоке от происходящего, я ни хрена не понимаю. Ага. Зашибись. Она сносит на Нас не убить, да, я знаю. Натя, натя. Я должен убить его. Ты Бали должен убить. Ага, конечно. Сейчас. такой А я думаю, как это сделать? Что это? А это что такое? Ну я не знаю, что это такое Но мы не знаем, что это такое все. короче, я буду заканчивать Мы и так нормально тут побоевали Короче, зачем? Я серии там не такие длинные Буду делать по 40 минут, чтобы вот это... Не... Серия будет где-то минут 19-20 Ну у меня где-то 19... Короче все, будем заканчивать. Ссылка на плейлисты, ролики будет в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока!